Здравствуйте! Сегодня 17 марта 2019 года. Мы с грибубасом еще пока что в Казани. Вышли на прогулку. Сейчас угу. будем скоро с отеля съезжать. Поедем, ну, на ЖД вокзал, потом поедем до Сарапула. А сейчас хотим, хотим вам показать Старообрядческую церковь. Вот, хотим... вот значит, Да, сейчас, ну если открыто, зайдем вовнутрь. Если ага. не открыто, там снаружи покажем. Вот в этом районе мы находимся. Угу. А кому там стоит памятник? А там вот вроде памятник старообрядцу. А -а -а. я не знаю к нему-то мы попадем к этому памятнику нет. тут вроде дорожек нету да нет, нет. Вот а вон вижу дорожку тут написано что-то парковочное пространство казани с поплаты то есть платные стоянки он 50 рублей час Вот получается четкие, mm -hmm. видишь это четкие. Yeah. Это даже вот знаешь, у них такие как бы это, ну как такие палочки, они связаны такие вместе. Mm -hmm. Она видишь как выглядит? Uh -huh. mm -hmm. Посох. Потом видно тут этот пресвятая Богородица, вот видите, mm -hmm. как пальцы сложены. Yeah. Да. Два пальца так и вот старообрядцы, вот раньше вот так. Вот так, да? Да, раньше православные вот так вот крестились, накладывали не, не, не. крест. Понятно. А я еще читал, как еще накладывали, вообще еще раньше. Вообще вот так вот. Вот так вот? вот так пальцем, да, вот этим большим. О, я, ну я, не... я вот читал вот это, я, про... А вот я тянул, про этот, да? про наложение креста. Понятно. А, можно потом сфотографироваться, да? Да, потом Вот какой-то митрополит Умер в 2005 году Вернуть в сердца людей Любовь Вот важнейшая задача Церкви Христовой Митрополит Московский И всей Руси русской, русской православной Старообрядческой церкви Андриан, Андриан. 1951-2005 год в Вроде бы как открыто Сейчас посмотрим. Выглядит Ой, тут скользко А, там запрещена съемка, наверное? Да? Наверное. Телефон-то вы, А, ну у тебя, в принципе, вряд быть, ли да. позвонит. Написано, церковь старообрядческая конец 19-го, начало 20 века. Ну вот... Нету названия. Обычно вот ага. есть там церковь Христа Спасителя да, да, вот или там будет. церковь Святаго Духа, вот. а тут почему-то нету. Ага. Там, ну, кушает. все кушают. много. Сядь кушает. Что такое? Сядь меня увидят, нет? там не буду отвлекать. смотрите тут получается деньги за свечи ну, я вот на 100 рублей хочу взять ну посмотрим по 10 по 40 может по 10, 2 свечки mm -hmm. взять поставить mm -hmm. книжки есть бабушка анастасия сейчас вот а, свечки вот за... Зо... матвей звали алкмат не помню за упокой ставим свечки yeah. саша вот еще вторую свечку за упокой ставит Потом батюшка там нам рассказал, ну там немножко спросили про старообряческий, про раскол mm -hmm. 17 век. Он нам немножко так вот рассказал, интересно очень было. Mm -hmm. Сейчас у них трапеза идет. Брат, брат. Николай, батько брат. Mm -hmm. Mm -hmm. Разрешил поснимать нам. Вот икона mm -hmm. вот про Святой Богородицы. Вот, это получается старообряческая церковь, была mm -hmm. 17 века, потом пришел, произошел раскол. Mm -hmm. Святой Николай Чудотоволиц. Есть mm -hmm. yeah, Неополимая а вот неопалимая Купина, купина, а, купина. Ну, я не знаю, зрителям, наверное, не видно, потому что, а не, вот сейчас должно быть видно. Угу. Кто верит в Господа Иисуса Христа, вот эту икону она защищает от пожаров. Угу. Вот этот святой Иоанн, креститель, скорее всего, не ну реально. ангел, он как ангел изображен, видите, ага. с крыльями. О, страсти страсть Божья, страсть Божья Вот интересная икона угу. крещения. Они как-то ее назвали, я не запомнил, да? не ну, запомнил тоже. Вот да. там слово такое длинное. Такое. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. вот эта икона то же самое, только в другом исполнении получается. Вижу херувимы. Владислав, нового покрещения. Да нет, Александр. Александр. Не Очень приятно. Очень приятно. Вот этому храму 110 лет. 110 лет. В этом году будет праздноваться 110 лет, как его осветили изначально. Здесь построен был вообще обычно соборы сделаны с водами. Mm -hmm. Можно вас по и расскажете? Я не well, well, хорошо. Ну well. ладно. No, no, no. Обычно с водами а Здесь нельзя было строить одно время храм. Mm -hmm. no. И сделали квадратное такое строение. Никто mm -hmm. не знал, что это будет собор, mm -hmm. строили как будто это был склад все это доставили, разрешили, все это стоит. то есть вот в этом году на Казанскую будет 110 лет празднование здесь А кстати храм, название храма, это как? Тут вообще он, он изначально был во имя Казанской Божьей Матери, Мазь. но потом каким-то образом где-то упомянули, что он Покровский угу. и так что-то и пошло Покровский, Покровский но угу. сейчас Пока не, не полное освещение было, да. такой походный вариант. То есть полное освещение еще пока нет. Mm. Наверное, будет, когда уже иконостас полностью будет готов. То есть, мы здесь начали молиться с ноября месяца. Mm. С ноября, да? да, то есть видите, тут как бы еще mm. мало что сделано, еще ну, не доделано. Я был в терпьях, так? Вот у нас 15 были у нас. У нас что? Вот, заснимай. Такие алтары, все оставить, там иконы, все так. Да. И вот этих вот, подсвечник, как называется, что-то Много у нас, много. У нас заходится с левой стороны, по-моему, да, стоит за усохших там uh -huh. да, постоянно. Потому что стоя у нас высокий фитер, uh -huh. там распятый. Он ну, там стоишь на колени, молишься, и все, там, вот, солнышко, все полагается, там, ставишь свечку. Ну, а вот еще у меня вопрос такой, а почему молиться вот так вот пальцы у вас? Вот ну, это так принято. Так ну, принято это да? у да? нас три пальца, так вот так. Да, не знаю. Но ну, это, это когда, когда раскол, да? раскол yeah. после um, раскола. Как бы. А вот еще морев вот прошу, а где вот тут вот поют хор, полет? Где у нас стоит? А, вообще у нас поют на клеросах. Вот правый клерос и левый клерос. Здесь у нас считается как женский. Вообще с собой считать левый половин там женщин, а, женщина. А, да, да, да, на, ну, на, на правом. Да-да-да, мужчина. На левом клеросе женщин на правом мужчин. А вообще, вообще хоры, ну, там хоры. М -м -м -м. Вообще, по идее, должны подниматься туда и там пить. Ну, там, да, Бог даст, так будет. Так будет, да. Ну, а вы вот как бы старообрядцем, это у вас, наверное, семейное получилось так ведь? Ну, у меня, у мамы, бабушка, у меня со стороны мамы старообрядцы все. А, и, ну вот, в принципе, отца, я так понимаю. Потому что как бы старобрядцами становится это и чисто вот чисто Ну, уже, вот кто да. старобрядца остались, да, да, Они да. как бы детей своих ну, и ведут да, старобрядцы. Да. Ну, у меня вот папа татарин, mm -hmm. мусульманин. Да, но mm -hmm. у меня же mm -hmm. у нас в семье как-то. Ну, мы в Свердловской области родились, я родился, и они как бы отец военный, и как-то мне ближе старо-речество. Да, я приезжал к бабушке так, в гости, да. и видел, как она молится, и мне как-то все это было близко, и я как-то вот так, это, это уже пошло, А она ну, ничего не ну, такого не рассказывала, ну, вообще там, что-то про веру, не? Ну, рассказывала. Я мне, научала, ну, научала что-то, не вот, как она меня научила молитве, Богородицы, Богородица Дева Родиса, Брадный благослови плачьего твоего яка родилась и Христа спас, и знайте, mm -hmm. душа наша. Вот это она мне в детстве научила. Mm -hmm. И, в общем-то, я так и запомнил. Да, mm -hmm. да. Вот тоже у меня в семье все были. Вот одного только маленького или еще что-то? Нет, только одного. еще, вот. -то -то. вот еще было. да. Только а, одного, да? Я, я был маленький, поэтому ну, мне это неинтересно было раньше. Mm -hmm. ну, в ну, вот Понятно. у меня жена, она тоже не коньянка. То есть, yeah. да? Ну, христили, старообрядческая. Ну, а, это вот и, ну, А, ну понятно. Ну, То, кто новый, Никон. тот Ника. Красиво получилось. Мы раньше с тобой Никаниани, да? Это мы так называем. Это как бы не обидно, но Нет, нам-то не обидно. А вот еще можно пришел? А вы давно занимаетесь, вы церковь занимаетесь так. Моть и вся штука-то. Давно вы уже занимаетесь этим. Пришел к этому? Да. А, вот называется вы церковление, Вы церковились вы давно, да. Так, ну, наверное, лет 10 назад, да? Да, как-то ну, вот, я вот так, где да? Это, да, я почувствовал, что мне это не хватает, я стал а... потихоньку сам ходить, у меня уже родился сын, потом а, жена тоже начала потихонечку, у -у -у. Но она была в Новобреческой вере, у -у -у. потом она заинтересовалась и перевелась в нашу сторону. потом мы обвенчались, у нас родилась дочь, сейчас у меня сын священосец уже, ну, ему нравится О, все это. Сегодня апостол читал, ему нравится все это. Прям с детства он прям тянулся. Ну, радует, дай бог, чтобы это продолжалось. я считаю, это вообще спасение, вообще Вера спасение. Мы там, да, родились. Мы как бы, ну, родители нас туда, ну, я там, да, родители приехали, ну вот это шахты угольные, там вот, чтобы денег заработать. Сами у меня родители сами в Сарапуле, Удмуртия жили. Вот, и как бы вот его мама а позвала меня, их туда мама, на север, чтобы ну, что чтоб, ну, деньги хоть mm -hmm. заработать и хоть там жить получше станете. Mm -hmm. И вот она их сманила туда на север. Mm -hmm. вот. а у меня мама сама жила в Башкирии, я наук-поселок, станция, mm -hmm. там бабушка все жила там, короче. Ну хоть на подругаезю в там много шаг, там деньги большие. Mm -hmm. Одном вот вся приехала. А у нее был любовник, Саша Богомолов. Ну, я от него родился, все потом. Мы там, кстати, Самый в шахте проработал. сейчас на пенсии я уже, так что у меня все хорошо получается. А отец нажимал, у него очки были большие, он не мог пойти в шахту, он злился сильно. Злился. А вот у него, отец, тоже много проработал в шахте, проработал. Много, тебя. ветеран труда. Ветеран труда, медаль была, я так удивился. молодец, думаю, машина своя, воплоть, ну, человек. Ну это все по те времена, в в поте в поте в времена. 3 -3, ой, 400 какой-то. Что-то с 12 С 12 ага. да да-да-да, за 8 был, тысяч и да? что-то дало. Вот, Мама, ухас. скорость, скорость бат, а он шел, ой-ой-ой, летел, что-то еще хотел сказать. А, был... а вы друзья или как? Нет, мы братья, твои братья. Вот у вот, меня бабушка уч... молитву мне дала, тоже вот, тоже она такая короткая, «Святил Христос Никола, молит Бога за нас грешных». Да-да-да, На мазари... Святителю Христов Никола. Ну она так вот говорит, Светил Христос Никола, моли Бога». Нас... Вы все правильно святители? Ну, вы... святители. Правильно святители, да? да? да. Понятно. Да. Да. Да. А вы прямо по городам специально ездите или вы ну, случайно Ну вот сейчас у меня отпуск, и мы вот в Казани решили заехать. Ну, все, ну, маршрут уже проложенный какой-то? Да, и потом Возь сейчас в Казани в Сарапул поедем. Да. В Сарапал там поедем. Там у меня мама. Вот. Там отдохнем. <laughs> вот. И ты мне вот... Что нравится, что в Казани вот есть старообрядческие а церкви? Арабельческое... Не, нет. а не, у нас там, там есть Не, нету. Насчет Грамма. общины не знаю, может быть и есть, а не в, в курсе. Время... Если а... община вроде есть, там сама Во времена гонений же многие уезжали на север. Ну, ну, я знаю, вот и в и церковь нет. приходят и которые вот старообрядцы, они так вот отрестит. Ну про только в эту, у -у -у. Ну, ну, да. ну в такие церкви, которые ну, нового. Ну да, бывает, что вынужден. Да, твоя мама да. В одно время ходила, но потому даже просто нет. А не хватает mm -hmm. дома тоже молиться. Хочется литургии, чтобы было. Mm -hmm. Там закрытый город у нас, поэтому там сложно. А это где? Вся категория, да? Сердозская область. Да, область. А -а -а. Понятно. Ясно. Да. Все удобно. Спасибо, за спасибо большое. Спасибо за внимание всем. Всем спасения, всем веры. Вера спасает. Счастливо всем.